Значит, начнем с того, что у нас есть пакеты, начиная с 400 трон до 1200 трон. От выбора пакета зависит, какое количество человек к нам привяжется на старте. То есть, как это выглядит? Вот здесь вот L0, это мы. Те, кто вышестоящие, 20 человек, которых мы получаем в момент регистрации, это те люди, которые раньше нас зарегистрировались. Они могли зарегистрироваться на минуту раньше, на 10 минут раньше, в течение часа там, до этого момента. Потом э, занимаем очередь мы и после нас, у нас здесь будет L1, L2 и здесь вот будет пусто. И вот эти вот пустоты, на них будут становиться новые партнеры, которых не мы лично приглашаем, а которые просто зашли в проект, то есть это может быть через 5 секунд, через 6 секунд, через минуту, через 17 минут. Вот. И чем больше людей в проекте, тем быстрее появляются новички, тем быстрее у вас заставляются вот эти 20 человек. В среднем это в течение часа уже заполняется. Вот. Кто эти люди, мы их не знаем, лично не приглашали, и это наша фишка проекта. То, что позволяет нам здесь а, собрать большую команду а, заинтересованных и в дальнейшем людей, которые смогут это дублицировать. Этот доход у нас не разовый, то есть эти люди начинают работать. Вот мы можем посмотреть, кто-то еще только начинает, кто-то уже 800 трон вывел, кто-то уже 1700 трон вывел. Соответственно, это до меня кто зарегистрировался, после меня кто-то вывел уже там здесь 2000, здесь 240 и так далее. То есть пассив у нас строго зависит от работы этих людей. И если, например, в первые дни вы видите там какой-то определенный пассив, то в будущем, через неделю, через месяц, через два, через три, этот пассив может вырасти и превысить на 100 на 200 на 300 процентов то что мы сами внесли сюда например вот у меня у партнера у нее пассива уже в три раза больше, чем у меня, хотя она зарегистрировалась после меня. Вот, то есть здесь все зависит от этого. Окей, это наш первый пассив, он показывается вот в этой колонке. Вот. Дальше у нас идет второй блок, в котором показывается наша зарплата за личную работу, за линейный бизнес. Линейный бизнес у нас 7 уровней в глубину, все очень просто. Мы приглашаем бесконечную первую линию, то есть у нас нет ограничений по зарплате. Никто вас, в общем, не ограничивает в этом. Соответственно, доходы будут с первой линии 20%, и так далее что здесь самое главное почему я пришел в этот проект первое ну конечно же мне понравилась идея за 15 секунд продать любому практически человеку идею и заинтересовать его познакомиться с проектом это надежный проект потому что а, здесь проект не уходит в минус все деньги распределяются между участниками В переводе означает что я могу здесь работать полгода год два и даже более вот соответственно мне не нужно торопиться за месяц что-то успеть заработать я могу здесь реально понапрячься и зарабатывать много Потому что, чтобы построить многотысячную структуру, для многих людей нужно потратить приличное количество времени. Здесь у нас это время есть. И третье, мы вкладываем деньги всего один раз, причем не очень большую сумму, а зарабатывать можем множество раз. То есть не один раз человек зашел под нас, да, и мы что-то заработали. Мы зарабатываем здесь постоянно. Я, например, вывожу деньги в среднем уже по 8-10 по раз в день. По той причине, что у нас есть уникальные условия в проекте. 50% у нас уходит на наш личный кошелек, то есть мы можем выводить эти деньги и покупать что-то себе, а 50% уходит обратно в систему, то есть у нас идет закольцовка, что это значит? Ваши партнеры в глубине каждый раз, когда нажимают кнопку вывести деньги, они выводят только половину, а половина снова распределяется зарплату другим людям, и когда этих людей становится много, этот пассив, который я тоже называю для себя пассивом, он будет вас преследовать очень долго и много раз, повторюсь, один раз вкладываем деньги, а зарабатываем, множество раз. У нас есть еще один пассив, рубиновый. Если мы заходим на 1200 трон, мы автоматически становимся еще рубиновым партнером. Это привилегия, которая закончится до нового года, можно стать рубиновым партнером. Все люди, которые будут регистрироваться на 1200 трон после нового года, они уже этой привилегии пользоваться не будут. Что она дает? Рубиновые партнеры получают ежедневный пассив, в размере от 10% прироста в проекте всех людей. То есть чем быстрее и больше развивается проект, а мы только на старте, соответственно, в дальнейшем, через полгода, там, через месяц, через три, нас может стать уже сотни тысяч человек, потом еще больше и еще больше. И проект растет, количество денег, которое будет выделяться к нам и раздаваться поровну всем членам Рубина, будет расти. Но в то же время, еще в течение вот до Нового года, кто успеет сейчас занять, места и стать любимым партнером, значит наше количество не будет потом увеличиваться, то есть оно будет фиксировано и кто успел, тот и съел, как говорится. Это очень важно, поэтому сейчас я стараюсь максимально всем своим знакомым и незнакомым рассказать, чтобы они успели до Нового года занять а, эту привилегию получить и стать любимым партнером. Когда мы регистрируемся, например, заходим на 1200 трон, мы получаем сразу еще 1200 токенов, которые в данный момент мы не можем потратить, но они у нас аккумулируются и у нас есть дорожная карта в проекте, как только соберется достаточное количество людей в проекте, соберется достаточное количество денег, мы выйдем на биржу и соответственно вот эти деньги, которые у вас накопятся к этому моменту, может быть уже даже сотни тысяч этих токенов, вы в дальнейшем сможете обналичить. Плюс вы можете еще и заработать на росте этого токена. Во сколько раз там, я сейчас говорить не буду. Также мы знаем информацию, что мы уже выйдем на первую биржу ближе к февралю. Вот, то есть это не за горами дата, это уже вот-вот. Маркетинг сам по себе простой. Все деньги распределяются между участниками, все 100%. 40% уходит на пассив. Я не сказал бы, что это маленькие деньги. Возможно, вот, например, если взять конкретно вот этого человека, от него я получаю 1%, но у меня их 40%, то есть я могу бы получать, например, с него 40% пассива, а могу с 40 человек по 1%, это много, это большие суммы, просто э, все упирается в то, когда они начнут приступить к работе, у меня, например, я уже говорил, что у партнера есть люди, которые уже к нему привязались и в течение трех дней выводят по тысяч трон, это абсолютно другой пассив, и это только начало, я говорю, ну, скоро будет по 80 тысяч выводить, это будет хорошие деньги с учетом что мы вложили всего 1200 трон у нас есть еще ранги ранги у нас влияют на зарплату то есть это цели которые нужно ставить всем людям я считаю которые хотят зарабатывать больше Вот у меня здесь слайд я не буду пробегаться по всем слайдам по всем картинкам вы сможете самостоятельно это сделать первый э, существенный ранг это ранг третий. для него нужно заработать тысяч трон не вывести а именно заработать, то есть это не 50%, а полный 100% и пассива и линейного бизнеса. Иметь 10 личников и тогда вы будете уже не 50% выводить а, на кошелек и 50% в систему отдавать, а вы будете уже выводить 60% и 40% в систему, ну и плюс, да, бонус в токенах. И следующий ранг, который я планирую взять, это зарплата уже 100 тысяч трон, 20 личников, и тогда я буду уже выводить на кошелек и 30% отдавать в систему что заметно больше, чем 50%. Это что касательно рангов. Скоро появится продукт в проекте, это академия. И люди, которые будут заходить к нам в дальнейшем в проект, например, на 400 прон они будут получать определенных курсов. Те, кто будет заходить на большие пакеты, будут получать больше курсов различных. Токены, я считаю, это тоже наш продукт. То есть мы не просто вносим деньги, мы взамен получаем токены, просто в данный, на данном этапе эти токены, они еще пока заморозки, да. Но те люди, которые будут заходить уже в феврале и далее, они будут эти токены уже называть токенами. На этом все. Если есть вопросы, задавайте.